Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Мураджон. Можете звать Мишей. Я из хлебного города Ташкент. Я занимаюсь поставками товаров, оборудования, машин из Китая. У меня проблема была с продажами. Как мне друзья посоветовали, я стал учиться на этой тренажерке, тренажер по продажам. Мне очень понравился, в том плане, что здесь дают практику, и, то есть теорию с практикой. Поэтому в результате у меня укрепляется знание по продажам. После начала обучения сразу у меня появился, увеличился продажи. Поэтому всем рекомендую учиться на этом курсе. Спасибо.